Есть хорошее место для визуализации. Это доска на стене в переговорке. Хорошая? Не вижу уверенных возгласов. Хорошая доска. Хотя бы доска. Мы пришли, записали, как-то, потом ушли, забыли, что там написано, потом уборщица стерла, а там еще на стикеры были наклеены, но когда открывали окно проветривать, стикеры улетели, потом уже никто их не установил. но, к счастью, сфотографировали, сфотографировали. но на фотографии ничего не видно. Ой, ладно, давай сейчас мы клиентов обзвоним уже, а дальше уже будем решать все эти задачи развития твои. или давайте до декабря вот сейчас мы разберемся с рутиной, а уже в январе начнем нормально вот развитием заниматься. Знакомо. Вот. И э, беда в том, что очень хорошая стенка холодильника место визуализации. В принципе, там это визуализация с постоянным контактом. То есть все приходят э, посмотреть, все объявления ну, вешаются в, у холодильника и в туалете еще, да. Значит, у холодильника, причем у мужчин и у женщин, в, на разную стенку туалета вешаются, э, ну, мы проверяли, да. Работает, да, это хорошая точка контакта э, с э, сотрудником. но управлять таким способом тяжело. Там очень маленький объем информации можно разместить, да. Значит, и если... Мы сейчас не используем единое место, где визуализировать можно всю команду одинаково, такое как Трелла. Но как нам вообще конкурировать с загнивающим Западом? С развивающимися регионами нашей страны и так далее. Это вот первый закон. То есть, вот все эти моменты, которые мы себе в ежедневнике записали, должны быть перенесены в единое понятное пространство для всей команды. Забегая вперед, я скажу, что это будет тревелло. Это будет трелло это простая программка, которая работает у всех одинаково на телефонах и на компьютерах, где можно карточками обозначить каждую задачу. Внедрить правила 14 из метода MANA, стартовать акцию на 14 дней для тестирования, возврата, инвестиций от. Там такого-то приема и так далее. Там все конкретные задачки будут переписаны. Они будут видны одинаково для всех. И если кто-то добавит туда пару строчек от себя, они сразу же в этом месте появятся.